Uh, но, вы знаете, я когда-то читал книгу uh, Лазарева, uh, Сергея Николаевич Лазарев, uh, uh, «Диагностика кармы», и он приводит uh, аналогию между религиями, и он говорит, что самое интересное, сейчас многие, uh, полагаю, будут не согласны, uh, на сегодняшний самая-самая религия, существующая в мире, опять же, это точка зрения uh, Лазарева, uh, то есть, как бы... Мы, находясь в этом теле физическом, наш, скажем, путь наш, и духовный путь, это соединение с, со Всевышним, будем так говорить. А, так вот, сегодня наиболее близко к этому подошла мусульманская религия. А вот мусульмане как раз, они готовы отдать и себя, я не говорю про террористам, и жизненно дать именно за своего бога, чего, конечно, в других религиях незаметно. А там говорится по поводу иудейской религии, кстати, 5000 лет тому назад и так далее, и так далее. И почему, и как это все. Но мы об этом не будем сейчас говорить, поскольку эта тема действительно очень, во-первых, противоречивая, сложно, Во-вторых, это тема ни одной программы. Но вот это такая ремарка была. Я прошу прощения, нет. я уже, наверное, перебил. Да, да? Да, mm -hmm. нет, ничего, все правильно. Я мог бы и согласиться, с Лазарем и не согласиться. И насчет мусульманской религии, коротко скажу, просто она проходит как раз именно ту градацию, возрастную градацию, а религия, как и человек, проходит какие-то определенные возраста. Вот. Но тем не менее, что-то остается, что-то не остается, а что-то остается уже в легендах. Предположим, мы достаточно хорошо представляем себе египетские верования. но тем не менее никто им сегодня не следует, даже в отдельных сектах этого не существует. А мусульманскую религию, если мы отчитываем от э, бег, побега пророка Мухаммада, э, то есть от 1640-х годов, от, от 640-х годов, извините, то значит сегодня мусульма, э, мусульманская религия находится где-то на уровне христианского 1300 какого-то года. Что было в христианской религии 1300 какого-то года, э, 1340-х годов, предположим, это абсолютный экстремизм. Только что закончились кресто походы, э, начало как бы зачатки инквизиции, охоты на ведьм,а Так что как раз по времени все сопоставимо, по времени все получается. Но я говорю не об этом, потому что если мы говорим о том, что сегодня есть такая очень популярная теория, что весь мир это в принципе большая компьютерная игра, затеянная неким человеком, или не человеком, существом точнее, или энергетической сущностью, которая имеет замысел определенный. И вот в эту вот компьютерную игру как бы с нами кто-то играет. Для этого нужен нам будет определенно Фрейзер, для этого нужно будет, нужен будет его многотомник Золотая Ветвь. В Советском Союзе Золотая Ветвь была кстати очень популярна среди интеллигенции. Она была переведена и издана в одном томе, а всего томов там 10, кстати говоря. Вот. И вот это вот есть такой мостик между всеми-всеми всеми верованиями, религиями, определение там изначальных религий, там э э гомеопатической контагиозной магии, извините, я уже ухожу в такие глубины, да, и прочее, и прочее. Это потом все можно будет популярно расшифровать. Но, тем не менее, вот этот аналогия, вот этот вот процесс как бы замысла, он, наверное, там наиболее исследован. То есть, об этом все мы будем говорить. Это вот целая вещь Целое направление. Видите, сколько есть только по сотворению мира. Вот. Ну и многое другое. Я бы так бы не сбрасывал со счетов и тему язычества, кстати говоря. Э -э между человеком и человеком понятно, что будем говорить не только э о не только интервью делать какие-то, но говорить и о, о том, что что мы из себя представляем. Вот есть такая эпоха Возрождения, как бы мы ее определили, да? да. Эпоха, эпоха Возрождения. говорит, что в эпоху Возрождения э, полусредневековая Европа уже вырвалась из средневековья за счет того, что она приняла античный мир, античную культуру. Вот. Но что такое античная культура? Нам это сегодня непостижимо, потому что мы понимаем, что вот люди, вот совершенные тела, вот там э, фильмы выходят псевдо-псевдоантичные, э, там вроде 300 спартанцев, да, но это конечно все смешно. Что. Это голливудские боевики и не более того. Но мы же не понимаем и не пытаемся понять психологию тех людей. Сегодня идет спор вот, разрешить однополые браки или не разрешить однополые браки в Соединенных Штатах. И разрешил Верховный Суд. Уже, так Это... уже и спора-то нет. Уже Уже, уже, уже, уже и спора-то нет. Уже разрешил Верховный Суд, но в обществе идет спор вот между консерваторами и либералами. Тем не менее, если мы войдем как бы, в античную эпоху, там не было вообще такого понятия, как однополый брак или не однополый брак секс всех со всеми может это и было всеобщей любовью ту которую мы упустили потому что у них вообще они не, не, люди не представляют это другие люди это другая планета хотя эти люди с нами от одних генов скажем так а... Я, ярослав а мы и о сексе будем говорить с вами нет, ну почему? Ну это же составная часть человечества. Okay. Это, это, это составная часть как бы человеческого элемента в этой природе, поэтому ну, если бы если бы этого не было, то мы бы с вами здесь не сидели и не говорили. Да? Да. Поэтому а то... кто-то кто всегда почему-то родился. А то, да, действительно, откуда же вы, вообще-то говоря, взялись. Да. Да. да. Генная модификация или Божье сознание. Кстати сам Дарвин, он и не говорил, что человек произошел от обезьяны, он предположил, но это было как бы объяснение для ученых, они взяли это за основу, вот мы произошли, так сказать, от обезьяны, эволюционировали, и вот превратились вот в наших прямоходящих. А, на, на, на, на самом деле, я тут немножко, опять же, конкретизирую, у Дарвина есть две книжки, «Происхождение видов» и «Происхождение человека». «Происхождение видов» — это то, что он вынес, как бы, из своего путешествия на Бигле, а а происхождение человека это как бы такая общая, довольно странная теория, которую он основывает на будущее, на основе первой книги происхождения видов. Она ничем была не обоснована, она ничем была не доказана. Когда там на Суматре нашли этого, первые остатки пятиконтропа, кто Дювале, по-моему, нашел, да, вот это, это было уже после выпуска книги, после выхода книги, происхождения видов. Просто вот так она удалась и легла на тот социум, на то общество к второй половины XIX века которая пыталась из себя как бы Бога убрать как можно дальше и все с материалистических позиций трактовать, почему Писарев это так подхватил, все-таки такая жуткая личность в истории русской литературы. Вот с чего бы он это подхватил? Потому что вот нужно было так, потому что это как бы выбивало Бога из общества, и Дарвин просто это семя кинул в хорошо унавоженную почву. Если бы в этой почве если в этой почве не было навоза, вот такого вот благодатного, нигилистического и прочего, то Дарвина бы просто просто никто не заметил.